Банде Гурупата Дандам Бхакта Биндасаманитам. Сричахитана Прафум कल पतव्य के पाचा पतितानपावने भविनविनना मुकं करति сна паде деви саттва ваттвай Наравиану-намаскрито-наранчаива-нараттвама Девинг-свара-сватинг-весам татху-jayо-дират Саңкирта-не-кришна-катху-падеши Гаури-я-патра-сха-пра-каса-не-ча ча садануракта guru бхакти Бхакти прамодакшья госварун, дейям сада при вавагнавиштадухм, дейтас падам сива виринчанутам сараньям, вита ти банде Бишпури житаке мне пикабуду шва дарши. Порона нурагуро сасагуро саромуртихи. када кипам каруси. Си нанда. Си Сядайта Гадад Харусива Садихи, Горубхакта Бинда. Сядайта чайтанна Харусива Садихи, Горубхакта Бинда. Сядайта Гадад Харусива Садихи, Горубхакта Бинда. Хари-Кишна, Хари-Кишна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Вишам бару дижавару жуго дхарма палу, банде жуго дхарма палу, банде жуго дхарма палу, банде жуго дхарма палу, банде РАМУ РАМУ ХАРЕ, ХАРЕ НАМАМИ ГАНГИ ТАВА ПАДУПАН КАЖАМ СУРА СУРАИРВАНДИТО ДИБВАРУПАМ БУКТИНЧА МУКТИНЧА ДАДА Синитам. Бааван рупе н сада наранам Ганга таранграмани Ваги Шаджи Шаджа Вадани, Лакшмириджа Шаджа Вакшаши, Яссая Hare Самбихит, Твамин Исинга Махамбхаджи, Кришна, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Venum <coughs> Karat Nipatitam Skhalitam Sikhandyam Venum сколитам сихандам браштан чапитавасанам бажора жсуну бажора жсуну жасейка котакса сарагате вимурчитасшо сарадика перисрами кадарасино нипатитам сколитам Бажарадья-су-ну, бажарадья-су-ну, Ясвайка-катакша-сарагат-бимурчитас-сарадхика-паричарами-кадар-хасена. Гория-гасто-вати, Си Силабхати-срид-дханта-сарасвати-гасто-ми-тхакут-бхабхат, ягод Сарасвати Гусами Такур Павхупат сказал, что тот объект, который мы не можем видеть, тот, о котором у нас нет никаких представлений, никаких чувств в его адрес. Как это возможно совершать баджан этому абсолютному объекту? Гаудья Госчипа, Отеще Щила Сарасвати Прамагам сказал, «Тот объект, который мы не можем видеть, тот объект, который мы не можем осознать, у нас нет представления о нем, нет никакой информации. И если мы знаем что-то, то с помощью Гуру из-за наших материальных самскар мы не можем осознать это и как это возможно поклоняться» этому абсолютному объекту, поскольку обычно те, кто обычные люди, так называемые преданные, они обычно думают, что они сравнивают все со своим предыдущим опытом. Они Могут понять то, что они испытывали раньше, а то, что они никогда не видели, не слышали. Они могут сомневаться об этом или какая-то логика может возникнуть у них. Но Гаудья Гоштипатия, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госсвами Такура Пархупат Парамхамса много раз говорил, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. Если я буду пытаться использовать свою логику на духовном пути, то потеряемся мы на этом пути. Это невозможно. Мы Гаудии. У нас есть особенность. Мы Гауди. У нас есть особое качество, и какова же эта особенность? Особенность относительно седанта вечара и особенность относительно сева служения. Сева и седанта, они практически одинаковы. Если я буду пытаться... Использовать Седанту в практической форме, то я найду ее в форме Севы. Если вся Седанта, исходящая от Радхарани Шилы, Прагхупады, если я применю ее в практической форме, мы увидим, что это Сева. Или относительно Сева, которую совершают какие-то навы, если мы хотим превратить ее в философию, в даршин, это станет сидантой. И таким образом, они не отличны друг от друга, а глупые люди не понимают этого. Савасиданта, они практически едины. Не осознав Сидданта Вичар, это практически невозможно прогрессировать на пути Бхаджана. И, и другое, я вчера хотел сказать об этом, что те, кто гуру Бешна, они трансцендентные громкоговорители. Из трансцендентного мира, трансцендентный звук является в их сердце и проявляется через их слова через их Харикатху. И вот если у меня есть такая стопроцентная вера в Гуру Вишнав, то тогда это, несомненно, мы сможем встретиться с Багаваном в этой жизни Шила Пархупат, Много раз говорил, кто-то спрашивал, поскольку обусловленные души часто задают вопросы такие. Они не могут поверить на сто процентов или на 50% может, могут поверить, или на 70% может даже на 95%, но на сто процентов редко бывает. И вот они что-то оставляют себе, какие-то... Ну, в общем, не могут полностью поверить, какие-то вещи не, не могут поверить, и сомневаются в этом. И таким образом я вадана оскверняет наше сердце в той или иной степени, поэтому мы не обретаем высшего блага. Это большая проблема. Харибаджан ⁇ это такая, такое, что находится за пределами наших представлений. Харибаджан. Это мечта для нас, поскольку Гуру, Вайшнава, Бхагаван, Кришна, они находятся на таком высоком, трансцендентном уровне. Если я не могу преодолеть этот, этот разрыв через нашу наш Бхаджан, проблема будет на нашем пути. Различные подозрения, Yeah. они могут развиться в нашем сердце. И обусловленные души они всегда находят недостатки в других. Это, естественно, с Прабхупад говорит. Это природа обусловленных душ. Обусловленные души не находят недостатков в себе. И природа обусловленных душ то, что не находят недостатки в других, а в себе не видят. Но чистые саду, они всегда находят недостатки в себе. И Шила Прабхупат много раз говорил, что кто-то, услышав много харикатхи, После совершения Киртана Шанагаче... स... <говор> <говор> <говор> <говор> <говор> Ишила Бхакти, он такого говорит о себе, как о собаке Гуру Вайшнава. я тоже говорю о себе, как о собаке Гуру Варги. поэтому, если кто-то говорит какую-то ересь, я опровергаю ее. И это мое занятие. Подобное тому, как собака охраняет хозяина, так и охраняет честь и достоинство нашей Гуру Варги. Гурвишнаб, они всегда показывают, что в их сердце то, что они делают, чему следуют. Их идеала. И если кто-то хочет, он следует этому, не хочет его, не заставляют. И Шилла говорит, что это природа, обусловлено душ в том что они не находят недостатки в других а в себе эти недостатки не видят но мы видели в жизни гамсагуру вишнов что и вот я начал с того, что у меня нет чувства, нет представления. Если кто-то кто кто э э скажет э э нам рассказать о Голоде, что мы сможем рассказать, рассказать, если мы никогда не были, или кто-то рассказать о Гималайи попросит, если мы никогда не были, то что мы сможем сказать им. То есть мы можем сказать людям то, что в чем so, мы сами имеем какой-то опыт. И вот если мы видим недостатки у других, находим, их там, в других, находим в других, их там, то, несомненно, такие недостатки, если они внутри находим, нас, они уже есть в нас, иначе бы мы не могли их видеть. То что, чего нет в нашем сердце, как мы можем говорить об этом? И вот простота, смирение, это естественно, эти качества естественно присутствуют в Гуру Вайшнавах. особенно в тех, кто находится в преимущественности Радхарани, на пути Радану я много раз говорил на пути Рада Анугати, Тринадцатый Апису Нич Бавана, естественно. На пути Рада это Тринадцатый Апи Бавана, естественно, нет ничего искусственного там. До тех пор, пока мы не почувствуем, что я слуга гора Вайшнава, до тех пор у нас нет надежды начать Харибаджан. Вчера я говорил, что Удав, он очень благодарен был Кришне. Он говорил Бхагавану Кри, боговануши Кришне, что ты отправил меня в Аваржадам, это великая милость для меня. То, что ты послал меня в Аваржадам, это великая милость. Иначе, как я мог осознать чувство вража-раси, качество там вража это было невозможно для меня, и это настоящая милость. Я знаю, вы все и вот некоторые люди они... Предпочитают лечение, у них есть какие-то деньги, думаю, что могут вылечиться от всего. Я думаю, наоборот, что при достижении болезни лучше, чем ее лечение, что лучше не позволять болезни появиться у нас, лучше предостерегаться от всяких проблем, чем их потом лечить. From world you can give me from world you can give me money. All put in front of me, but by the power, the strength Гуру По милости Гудова, благодаря его Гуру Крипи, никакие our, our, our, our, материальные I проблемы I say, меня не затрагивают и ничто, кроме духовного, не, не привлекает меня в этом мире. Никто не может показать такую Тринада Бхаву, такое смирение, как Радхарани, как Шилы Прабхупада, как Бхахтана такого, как Шила Шидрадев Гусей Махарадж. Кто-то спрашивает Шила Прабхупада. Видели ли вы Бхагавана? И так много говорите о Бхагаване. Видели ли вы этого Бхагавана?» И Сила Павхопад сказал, «Какое дело вам? Видел ли я Бхагавана или не видел? Что изменит это в вашей жизни?» «Если вы знаете, видел ли я Бхагавана или не видел?» Хотите ли вы сами вы види, увидеть Бхагавана? Говорите. Вы, говорите всем сердцем. Хотите ли вы увидеть Бхагавана? Если хотите, то по милости Гурдева, по милости Гурваги я могу показать вам. Не нужно спорить. Если вы сами заинтересованы, то... Приходите в нашу преимущество, следуйте всему и вы увидите Бхагавана. Если у вас нет веры, то что толку спрашивать об этом? У меня нет решения для вас. Вера – это основа. Если нет веры, то нет возможности увидеть Бхагавана. И тогда в этом случае Гурочного не смогут помочь нам. И вот мы должны пытаться прилагать свои лучшие усилия, чтобы развить непокрепимую веру в Гуру в как Шила Бхагавана Такур. Он написал в Киртане каждую часть секунды. Пускай моя вера увеличивается. И это признак Харибаджина. Харибаджан он возможен только для тех преданных, которые очень разумны. Я не говорю о каком-то материальном разуме. Только очень разумные люди могут осознать Кришну. Они могут прийти и слушать Харикатху Гуру Они могут прогрессировать на пути Харибаджина. Глупые люди не могут этого сделать. Харибаджин – это не, он не для глупых людей. И поэтому в Киртонах говорится, те, кто совершает Кришна Баджана, они очень умные, не могут ос осознать все. И, если мы далеко от Гуру то они поймут, как помочь нам. И таким образом мы очень удачливы сегодня. У нас есть возможность соблюдать Радхаштами. Я чувствую себя неудобно говорить об этом, поскольку я не достоин. Сегодня день Радхаштами, имя Радхарани. Я не стыдно его произносить, у меня нет качеств, поскольку Радхарани она не состоит из плоти и крови, как мы. Она трансцендентна Радхарани. Она не отлична от Кришны, она равна Ему. Радхарани значит Кришна, Кришна это Радхарани са са Са. Значит, Радхарани. Са-эва-са. Радхагвинда. Нет друг от друга. Шакти-шакти-матур-обьет. В соответствии с веданта-сутвэя. У нас есть идея представление о том, что в шакти-шакти-матур-обьет. шакти шакти не отлично от шактимана. Ваша шакти внутри вас, не снаружи, а внутри. И вот Радхарани и шакти не внутри. Но все же, в трансцендентном мире это возможно. Хотя мы знаем, что Шакти, Шакти Матурабет, но все же Шакти может прийти и показать нам свою форму, хотя они не отличны друг от друга, но все же нам это шакти чудесным образом является в другой форме. Но в материальном мире мы не можем этого понять. Но Это возможно. И вот Радхарани и Говинда, можно видеть их в отдельных формах, подобно мужчине и женщине, но эта идея представления у них, как и мужчине и женщине, это скверная очень идея. Вчера я говорил, то, что когда мы сможем осознать, что мы ничего не делаем, что наше тело, ум, они все делают. И чистый саду, когда какая-то борьба происходит в этом материальном мире, они могут осознать то, что... Там Гуна сталкивается с, с Сатвагуной или с раджагуны и возникает такой огонь Л лесной пожар буквально и таким образом весь мир горит. Мы не можем найти ни одного места, где было бы настоящее трансцендентное спокойствие. Только внутри Гуру Шнавов можно найти такую трансцендентную невозмутимость, умиротворенность. И вот Махарадж раньше говорил вот эту шлоку, что даже царь небес несчастлив. И вот этот инда наслаждался со своими служанками. Абсар тот пришел и хотел дать ему какое-то трансцендентное знание. Тот не оказал ему должного почтения и был проклят. В итоге Индра стал свиньей. Даже Царь Небеса не может дать гарантию, что я счастлив. Даже Чакарвати Радж, который контролирует весь мир, он не может сказать, что он по-настоящему счастлив. Но трансцендентное блаженство, оно находится внутри сердец Гуру поскольку они... Заключили лотосные стопы Бхагаванаши Кришны в своем сердце. И поэтому они по-настоящему счастливы. Обусловленные души естественно. Они ищут какую-то материальную любовь, какие-то материальные вещи. И Гур не беспокоятся об этом, но, но эти, эти обусловленные души не знают, где находится настоящая любовь. Гурвичного они не могут Бросить вас в огонь материального мира, хотя, хотя в материальном мире можно видеть, что какие-то родители очень жестко обращаются с детьми, могут оставить где-то, подкинуть кому-то. Но, но не такие, они хотят спасти нас. И вот сегодня день явления Шимати Расхирани, но я думаю, что у меня нет качеств говорить о славе под руководством Шилы Пабхупады Бхахтина Дакура. Я могу попытаться исправить себя, слушая и говоря о... Потом по -по том говоря слушая то, что я услышал ты ты от Гурварги. И вот Шакти, Шакти, шакти Матора объет это... сегодня день явления Шимати Радхарани. Но я думаю, я день явления Радхарани был во время Джанмаштумиш. Кто-то может подумать, что я сумасшедший. Иначе почему говорю так? Я знаю сегодня день явления Шимати Радхарани, но все же я хочу сказать, что день явления Радхарани уже был на Джанмаштаме. Джанмаштаме Титхи — это день явления Радхарани. Поскольку Кришна никогда не находится один на Радхарани, он всегда с Ним как это возможно, что Кришна родился, а в не было. И это указание, также намек есть в гупи -гите. И вот гупи говорят, «О, Кришна, когда Ты явишься здесь, в этом мире, то вся все ситуация, все обстоятельства, Меняются, они об, обретают такой прекрасный вид. Какое-то необычное явление происходит. Как это возможно? И вот благодаря твоему явлению, я знаю, в Раджа-буме она трансцендентна, но все же, когда твое явление происходит, Выглядит как Лакшми Деви. Она является и украшает всю даму. И действительно так. Махалакшми. Лакшми. Изначальная Лакшми Радхарани. Кто такая Лакшми? Кто такая Рукмини? Сатьябама Джамбавати. Кто, кто они? Это радхарани, э экспансия радхарани, радхарани явилась в их формах, чтобы служить Ши Кришне. Нет ничего иного, но никто не может осознать этого. Даже дурга-кали в этом материальном мире, они тоже пришли в форме радхарани. Без радхарани нет существования дурги-кали и прочих различных лакшми как Лакшми Дрисимха, Лакшми Вараха, Лакшми Ваман, Лакшми Курма. Лакшми -курма. Они не одинаковы, Лакшми, не Лакшми в соответствии с конкретной лилой. Лакшми является в той или иной форме, как, боже, как супруга этого, кто совершает лилу. Как Гадатхара видно, при и при они тоже явились, чтобы украсить эту лилу. И таким образом, Гопика они дали указание, что «по Твоей милости, Огавинда, Кришна, благодаря Твоему явлению, выглядит, что в Раджабуме она украшена таким великолепным образом». Лакшми, она изначальная Лакшми, если мы из, выясним, откуда они явились, то выяснится из лотосных стоп Радхарани, исходят все Лакшми, даже тень, даже дурга и прочее, они исходят из тени Радхарани. Прямо или косвенно они все исходят из-за у них нет э, другого источника. И в шаста говорится, анан такой вишнулоки. И вот они эти бесчисленные количества Вишнулок они Молятся лотосным стопам Радхарани, они просят Харани поставить ее стопы на их голову, чтобы потушить такую жажду в их сердце. Мы можем говорить о какой-то высокой философии, но осознание всего этого может прийти к нам только по милости Гуру Вишнавов, те чистые Гуру Вайшнавы, которые они очень свободно. Они свободны, они могут открыть свое сердце и показать нам, но все же внешний мир есть какие-то ограничения. Они не могут прикасаться к вам, например, и в этом разнице между материальными родителями и духовными. Если сравнить любовь чистого Ващенного к нам и любовь миллионов родителей, то его любовь будет намного больше. Радхарани она благословляет всех, даже Кришну. Радхарани она благословляет Догу Сарасвати, жен Гай, Гайты. Жену Брама. И без милости Радхарани Кришна беспомощен. Кришна, он не Кришна без Радхаранья. Чтобы осознать всю эту сокровенную седанту, это сложно. Так или иначе, материальные представления могут прийти и оскорнить наше сердце. Мы не можем осознать это, невозможно. И все аватары исходят из Кришны. Кришна, он изначальный источник всех аватар. В Брамасамхите говорится об этом, все аватары исходят из Кришны. Кришна он изначальный источник всех аватаров. И также Радхарани. Это источник всех Шакти. Все энергии они исходят из Радхарани. И нет другого источника. Прямо или косвенно все исходит от Шимадира Мы знаем, Кришна ⁇ это единственный источник, единственный, кто привлекает всех и вся. Кришна ⁇ единственный объект нашего поклонения. Кришна настолько прекрасен, настолько красив, что Кришна видит свое отражение в зеркале, он восхищается им. Кто такой Кришна? Я хочу обнять его и поцеловать, как Радка Кришна. И вот Кришна, когда видит свое изображение, он восхищается этой красотой. stone is very costly. Why? In Gita is running here and there, watching his own face in the crystal, you see, I to go and embrace and kiss like Radhanani. Aparivito kalita, this sloka yesterday I was speaking. This is Krishna. Кришна, Он объект нашей любви. То, к чему мы стремимся без Кришны, нет никого иного, к кому бы мы стремились. Но этот Кришна, Он чувствует влечение к Радхаране. Все привлекающие Кришна, к которому стремятся, Который привлекает все бесчисленные миры, и поэтому его зовут Кришна все привлекающие это имя Кришна Кришна Криш значит привлекающая она кто дает радость Анандо. И вот во всех бесчисленных вселенных Кришна ⁇ это единственный объект влечения всего и вся, то, что привлекает нас. Он самый обладает во всей полноте всеми этими качествами, красотой, могуществом и прочими вот этими шестью, достояниями. они в полной, абсолютной степени принадлежат Ему. У нас, конечно, ограниченное представление обо всем, поэтому мы не можем представить это. Но Кришна, смотрите, Он привлекается в но это не какое-то материальное влечение, не думайте так. Если думаете так, то не приходите ко мне. И вот этот Кришна, Он привлекается Радхарани. Кришна, он единственный объект поклонения во всем мире во всей вселенной. Но Радхарани это так, кому поклоняется сам Кришна, который единственный объект поклонения все бесчисленных миров, и этот Кришна, он поклоняется Радхаране. Почему? Поскольку это его природа. Радхарани служит Кришне таким образом, то, что она сама стала объектом поклонения Кришне, можете ли вы представить? Радхарани служит Кришне таким великолепным образом, что она стала объектом поклонения самого Вовсего Кришны. И это статус Радхарани. Лолита, Вишака и прочие сахи, они... Каям Бухови Вистар, они все проявления Радхарани. Радхарани она явила, проявила себя в форме вот этих своих сакхи, в форме своих спутников. Радхарани хочет служить Кришне бесчисленными способами. Она, она тогда хочет служить Кришне, но не чувствует... Но чем больше он служит, тем больше желание служить возникает у него. А если у нас нет подобного чувства, то значит, что наша бхакти несовершенна. Симатирадхарани служит Кришне различными способами. Я хочу сказать нечто особое, поскольку вы не можете достичь этого уровня. Относительно дживататвы я вынужден был сказать, что, что есть две категории, первое – бадхадживы и мукмуктадживы, вечно свободные и вечно обусловленные. Но опять же, это не значит, что они не, не могут достичь духовного мира. Они с незапамятных времен обусловлены, но все же могут избавиться от обусловленности при каких-то обстоятельствах. Разумные люди хотят прекратить это колесо самсары рождения и смерти. Те, кто по-настоящему разумны, не могут что одну жизнь попытаться что-то сделать. Если выпал величайший шанс, то нужно использовать его. Делать или умереть, есть такая. Я был ребенком в школе. Пословица такая была. Принцип, что сделали умри и слово невозможно находится только в словаре глупцов. В моем словаре его нет и не было, я не боюсь. И те, кто боятся, у них есть вожделение, поэтому они боятся. Кама, оно, это вожделение, может сделать вас слабым, иначе нет толку. И вот в дживататве, ну, кто-то может не помнить, но я говорил достаточно давно, и какова это татва? бада когда она освобождается по милости чистой гуру вайшнау, и может войти в духовный мир, она может такое уважение получить, как Мухтаджива вот, и Бхатаджива. Мухтадживы и из-за памятных времен служат Бхагавану Ши Кришне Там, в духовном мире. Но все же они живы. Те, кто живы, мукта живы, они служат там в духовном мире различными способами, но все же они живы. Мухта живы, самша випинамша, различные идеи там я могу обсудить как-то. Те, кто Кая в Юхе. Акад, Шидам, Судам, Васудам, они как Кая в Юхе, Кришна Баларама. Кришна Баларама не первая. Они, они... И вот из Баларама все эти вечные спутники они проявляются. И... <свят> Но они все, Эти, и, и, и те, кто не те могут, они дживы. Сейчас могу хорошо вас повторить. Например, я хочу служить лалита Саки. Это не значит, что я встал лалита Саки. Нет. Мы следуем лалита и как наши госпоже и мы получим настроение служения в итоге. И таким образом эти мухтадживы, они служат не чтобы достичь совершенства. А в Аджараса Баве есть множество секретов. Я детально не буду говорить об этом. Но в общем можно видеть великолепие всего этого, что от, из Шимати Альхарани, все шакти в форме Рукмини, сатимбрамы и прочих жен Кришны проявляются. И вот из Кришны, Кришна, Он изначально Аватара. И вот сегодня мы поклоняемся, не сегодня, это не, не совсем правильно, каждую часть секунды. В тот момент, когда мы забудем Радхарани или Гурдева, кто-то спрашивает, «Шиллопрохопаде, кто Ваш Гурдев? Можем ли мы думать, что Радхарани наш Гурдев?» Шиллопрохопад сказал, «Да, почему нет, как?» Шиллопрохопад говорит, «Если Ваш Даршан, если Ваш вас высился, и вы сможете видеть хорошо, что Радхарания пришла в форме моего Грудева, нужно возвыситься, И в этом состоянии невозможно, нужно достичь какого-то уровня более возвышенного. И Вишана Чекарвати также пишет вот эти слова. Сам Кришна явился и вместе с Радхарани и Радхарани она служит Кришне бесчисленными способами особенно в Аджадамме в форме Лалитты Вишаки и прочих Саки Манджари Радхарани служит Кришне но все же не чувствует удовлетворения и в то же самое время Кришна служит лотосным стопам Радхарани и тоже не чувствует удовлетворения. Сам Шикришна всегда служит Радхарани, но почему он недоволен? Но опять же, если не чувствует удовлетворения, не значит, что он недоволен, он просто недостаточно доволен, не достигает такого чувства насыщения. Это То есть, если кто-то служит Гвардеву, например, и думает, что достаточно послужил, теперь Гвардев может ему служить, это неправильно. И также Кришна, служит Радхаране и не чувствует удовлетворения в своем служении, хочет служить больше и больше. Также всякие чантравли и прочая противоположная группа гопи, они служат Кришне, но Радхара они их недолюбливают, но это не значит, что они не служат. Они просто служат, чтобы насытить враджа лилу. Когда какие-то препятствия, они играют роль противоположного стороны, и таким образом насыщают лилу. Если, например, кому-то помогать с детства постоянно в чем-то, то. то Такие люди ленивые становятся сами, делать ничего не могут. То есть нужно к самостоятельности приучаться. Или если какие-то люди нас игнорируют, то но, таким образом гордость она не разовьется либо мы будем более смиренными, а если все постоянно будут нам помогать, ничем не мешать, то ну, такие люди ленивые получаются и не ценят то, что есть. Есть такая английская пословица, что выживает самое приспосабливающееся. Ну как, в эволюции тоже самый приспосабливающийся выживать. Если мы не сможем выжить на пути Кришна Баджина, то попадем в вакуавы Майя. Есть Кришна Сева, есть Майя Сева. Мы должны выбрать... Нет никаких других вариантов. Я не могу... Мы должны служить Кришне, либо Майя. Майвади думают, хотя они находятся в ловушке Майи, но не верят в Гуру вечно в вечное существование Гурдева. Это их Майя, Майя сева. И таким образом вопрос очень важен, что выживает самый сильнейший. Много людей могут прийти на путь Баджина, но они смогут выжить. И те, кто выживают, они продвигаются на пути этого баджана. И, таким образом, Радхарани служит Кришне, таким образом, все время всегда. Даже Чандравали служит Кришне. И если нету... То... А не было бы конкурентов вот, в форме Чандравали, то... Красоты и насыщенности Кришна лила бы не было такой. Гомук, Гам например, очень высокая точка, высоко в горах находится, и чтобы ее посетить, это множество усилий надо приложить, множество приключений по пути пройти, чтобы дойти, дойти, дойти до этого гамука. И также Кришна Баджан подобен приключениям каждого. Утро я нахожу золотое письмо и множество новостей там. И каждый день разные. Кто-то думает, что каждый день нас происходит одно и то же, и ему все надоедает, но я чувствую великий энтузиазм. Каждый день утром я получаю золотое письмо от Горбарге, и я нахожу какие-то новые новости, я чувствую радость и вот смотрите, Чандравали и прочие они, эти противоположные стороны, они дают нам великий вкус Кришна-лила, они, они с вами, своей противоположные деятельности, они создают нам различные приключения, сложности, и таким образом насыщают эту Кришна-Лиду. И таким образом, смотрите, эти противоположные враги Кришны и Радхарани, такие внешние, как Шиндраваля, если бы их не было мы не могли бы чувствовать великолепие и как раз, всю красоту кришна лила должны быть какие-то конкуренты какие-то вот такие люди тоже. участники точнее и вот много лет назад я говорил о седанте силы папад паху Павхупад говорил если любовь и Борьба случается ради одной единой высшей уникальной цели причины ради Кришны Севы, то мы приветствуем это. Если любовь и борьба случаются ради одной единой причины абсолютной Кришны Севы, то мы выражаем почтение этому. Но в материальном мире можно, если мы видим какую-то любовь, какую-то борьбу, но не забываем, Доповь. что этот мир негативный, а не позитивный. И вот Чандравали, они... Внешне препятствуют да. служению Радххарани, Сами хотят служить, иногда Чандравали ловит Кришну, переманивает их его на свою сторону, Радхарани очень опечалено этим. И вот очень малая душа, чидатма, ch внутри нас. И вот внутри нашего тела есть душа, и благодаря этой душе мы делаем все. И вот весь Вриндаван. Ну, в весь Вриндаван и все, что внутри него, оно трансцендентно. Если, также, если душа уйдет из нашего тела, то тело становится мертвым. Но мы не видим эту душу, она подобна частице света. И также все тело Кришны, Радхарани, оно и Чидадма, оно не состоит из крови и плоти, хотя внешне может показаться так, но оно целиком и полностью трансцендентно. Радхарани Кришна может выглядеть как мужчина и женщина со стороны. Какие-то материалисты могут подумать так. Но если Кришна не приходит к Радхаране, чтобы принять служение, Радхарани гневается, настолько гневается, что Радхарани, она выгоняет его, говорит, что не хочу видеть его лица, но имеется в виду, что она хочет видеть Кришну. Это слова Прамы, когда. И вот Радхарани, если выгоняет Кришну, то значит, что Радхарани хочет видеть Кришну, но Лолита выгоняет Кришну, говорит, чтобы не приходил, и как Кришна уходит, Радхарани начнет рыдать, почему ты позволила ему уйти, как вы сказали выгнать, вот и выгнали. И Радхарани жалуется Лалити, зачем выгнали Кришну? Как ты сама сказала выгнать, но ну, вы знаете же мое сердце, что я не хочу его прогонять. А почему Радхарани гневаются, поскольку почему ты принимаешь служение от них, от группы Чандравы они не знают, что ты любишь и а что нет. Как они могут служить Тебе? Иногда, почему бы Тебе не прийти ко мне, зачем Ты туда ходишь в этом? Причина гнева Радхарани не И это такой сладкий гнев такой. Сладкий гнев, почему Кришна пошел к Ним, а не ко мне, чтобы понять, служение нет Меня? И Ваши материальные представления не могут здесь äh, so, äh, действовать, и вот Радхарани you, никогда не идет ни на какие компромиссы относительно служения Сьема Йомасундару своему Господину. Радхарани you, никогда не идет, не you, терпит никакие компромиссы насчет to служения с Сундару во вриндаван -даме. И вот Радхарани не может потерпеть никаких компромиссов относительно нашего неправильного служения во Вриндаване, поэтому лучше находиться в гоу и пытаться служить Вриндавану. Это более практично, поскольку Дама, она может даровать милость нам, Гуранга Махапрабху, хотя мы знаем, что Гуранга ⁇ это Расараджа Махабху, ма, ма, и что это Радхани Кришна в объедин, объединенной форме. И вот Шила Бхактион такого он говорит, что поклоняется Радагавине поклоняться Горанге Махапрабху — это то же самое. Если я поклоняюсь Горанге Махапрабху Кришна мантра это правильно. Если я поклоняюсь Кришне, Кришне Гора мантра это тоже правильно. Нет ошибок в этом. Если у вас есть сомнения, значит, вы не понимаете этого. И вот Авербавхитхи Радхарани, он дает нам бесконечные возможности. Если мы не почувствуем явление Радхарани внутри своего сердца, Гуру Авербавхи я имею в виду внутри своего сердца, то тогда мы не сможем находиться на пути Баджана. Мы должны чувствовать рада Агарба в Гуру всегда, каждую часть секунды. И в тот момент, когда мы забудем, что наш грудь в в тот момент, когда мы забудем, что наш грудь в Радхаране сбросит нас в океан Майя. И вот каждую часть секунды мы должны помнить... Нет, я соблюдал День явления Радхарани на День Кришны Джанмаштами. Я уже говорил по милости Грода, Грода, ваги у меня есть представление, что Криш... Радхарани явилась в День Джанмаштами, но сегодня также она явилась, в... показать что-то особое в тот день мы не могли этого видеть. Даже в детском в детской лиле, когда Кришна был очень мал, Радхарани тоже был очень мало. И в то время, когда Кришна Он отправился в Авриндаван, и с Нанда Бавана, с дома Нанда Махараджа, оттуда. Кришна пришел в тонкой форме, чтобы встретиться с Радхарани в Варшане. Никто не знает об этом. Физически нельзя было видеть, что Кришна пришел. Кришна спал, но Кришна в тонкой форме пришел на Варшану, чтобы встретиться с Радхарани. Когда Радхарани родилась на Варшане, множество этих мнений, есть одно из мнений, то, что Бишвану Махарадж, он отправился на Ямуну, чтобы принять умовение, и обнаружил в цветке лотоса большому, какая-то маленькая девочка, он взял ее, поцеловал, ее. И вот поэтому она называется Падмаджа, рожденная из Лотоса. Какая-то другая седанта может быть, но не хочу о говорить, поскольку то, что из Рада катакса 103, там, но ну, есть какие-то мнения, еще другие есть. И вот когда Вриша Бханомахараш взял Радхарани с Емуны, с этого лотоса вернулся в свой дом в Равале, И вот они, он увидел, что Радхани она за с закрытыми глазами. И вот он поцеловал, э, дали молока ей, э, взяли на руки, но э, глаза закрыты были. И вот они думали, какая прекрасная девочка, почему глаза закрыты. И Нандамахарадж. Брисопхану Махараджу пригласил Нанду Махараджу, мой друг, приходи. У меня есть дочь. И вместе с Кришной они, еще до Манада Баба, они пришли к своему другу, чтобы увидеть эту... И ребенка этого. Они были восхищены ее красотой. И когда на Дмахрад, в Ришапана Махарадж, Дама, Киртита Сундари, они Кришна, говорили тем временем, Кришна соскользнул их с их, ну, я уже уже спрыгнул с колени их, пошел к Радхаране, прикоснулся к ней, Радхарани открыла глаза, поскольку это решение было Радхаране, что она хотела вначале всего увидеть Кришну, и поэтому глаза закрыты были. И когда Кришна прикоснулся к ней, то она открыла глаза. И что? И надо еще до ней начали радоваться. Мы думали, это слепая девочка, а теперь видим, что а просто глаза были закрыты, и это было обид. Реши, Радхарани решила увидеть Кришну в начале. Радхарани учит нас, что, что бы мы ни видели, мы всегда должны видеть прекрасного Кришну, а не какие-то материальные объекты. Куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть Кришну. Это зовется Совершенный Дарша. Это не какая-то сухая философия. Гурувешнавы никогда не говорят о какой-то... С какой-то сухой философией. Они говорят все из своего прямого осознания. И таким образом База Махтера не родилась, и после этого, когда она, они отправились на Варшану, Кришна отправился в Нандагаван. Это Враджа Дама. Варшана значит вараш, Барошану, Бару плюс Шану, Значит, Парама он явился в форме халма, чтобы быть свидетелем лилы Радхарани и Махеш Шанкар Бхагаван, Парамахамса Шанкар. Он принял форму Нандишва. И таким образом они все слушали Радагавинди. Вот таким скрытым образом все время. И вот они служили лотосным стопам Всей Кришны. Внешне можно подумать, что Радхарани никогда не училась, как мы, в, как в каком-то школе, каком-то колледже. В Гуру тоже не ходили. Можно подумать так, и может у них нет представлений о Священных Писаниях. Но мы не знаем, что Лотосный стопор это источник всего бесчисленного знания. В Упанишадах говорится, что если мы познаем Кришну, познаем все, если мы обретем Кришну, все неудовлетворение уйдет прочь. Если мы обретем Кришну, то все. Обретем все. Ничего недостигнутого не останется. Кришна говорит, что Нишкинчан. И преданные Нишкинчан, они любят меня. Кришна Бхагаван говорит рук меня. Я Нишкинчан. И те, кто по-настоящему Нишкинчан, они любят меня. Кришна Бхагаван говорит, что те, кто настоящие нишкинчаны, они любят Меня, а посторонние -по -по -по люди нет. И вот если Агунадас Гасай нишкинчан, Санатан Рупа Гасай Шиллопархупат, они все нишкинчаны, поскольку у них нет никакой собственности, кроме лотосных стоп Ши Кришны. Лотосные стопы Ши Кришны – это единственное сокровище в моей жизни, и поэтому я могу стать нишкинчаном. А почему Кришна говорит, что Он нишкинчан? Поскольку лотосные стопы от это единственное богатство в жизни Кришны. И вот лотосноество Прадхарани – это единственное богатство в жизни Кришны, без лотосногоства Прадхарани Кришна никогда не говорит, что у нее что-то есть. Однажды Шайва и какие-то другие Шаки Шак Чандравали, они сказали, о, сегодня большой пир можем устроить, почему? Поскольку Радхарани помирает и хорошая новость для нас. И это что я думала, что хорошая новость принесет своей госпоже, что Чандравали будет рада, услышать, что Радхарани умирает, но Чандравали разгневалась. О глупая, почему ты так говоришь? Какая-то хорошая новость принесла вам. Нет, это плохая новость, поскольку мы только благодаря Радхарании мы имеем возможность э, об, иметь общество Кришны какое-то время. Если Радхарани ум, ум, умрет, то Кришна его тоже не станет. Если Радхарани умрет, то у нас не будет возможности служить Кришне, поэтому не говори так. И вот, когда Радхарани разгневалась в виде поведения Кришны, поскольку Кришна – расик он источник всех рас, Кришна – он полон расы, Если Кришна идет, идет куда-то, как мы идем... И вот когда Кришна идет, то вся раса вокруг него капает, как если кто-то переходит. Идет из ганди, то вода капает. А из, ну, в мокрой одежде приходит, то вода капает с него. И также Кришна, он Мадху Мадху. Одно из имена Кришна Мадху. И вот, если он куда-то идет, то Раса кап, буквально капает с него. Но мы ищем матку сладость где-то еще, хотя она вся находится в Кришне. И вот когда Кришна... Кришна, он бессмысленный. И вот радхарани иногда гневается из-за того, что Кришна не дал Ему возможности служить. Иногда Радхарани настолько гневна, что... Кришна не может не что Кришна только сидит и плачет, это вот на манасарваре находится. Это место подобно сну, а, подобно мечте. И, я, я был там много раз, я помню все эти места. У меня, по милости, гурой у меня есть такое Качество, такое чувство. К воиндавану я совершал парикаму по всей в Раджидаме. Там, где Кришна совершал свои лилы, Я прошу про. И вот Кришна просил прощения в Радхаране, но все же Кришна, Радхаране не простил его. И в итоге Кришна прикоснулся к лотосным стопам Радхаране. Радхаране сказала не, не трогай. И Кришна начал плакать и говорить, «Если ты не пролишь милость на меня, то я умру». Помести свои лотосные стопы ко мне на голову, и тогда я могу потушить огонь, горящий в моем сердце. Радхарани — это такая татва. Радхататва — Татва такая татва. Для Кришны даже невозможно объяснить ее, поскольку Радхататва — это не вопрос философии или каких-то лекций, это вопрос прямого осознания, это вопрос чувства. Радхарани служит Кришне таким образом, поскольку... Как служить Кришне? Радхарани знает. И мы гавди нашей служение, Оно под руководством Гурварги. И вот если мы. Мы должны следовать Радхиране во всем и служить в соответствии с ее стандартом. Шила Прабхупад говорит. После прочтения 18 тысяч человек из Бхагавата, мы очень глупы, что даже после того, как прочли все 18 тысяч человек из Бхагавата, мы не можем увидеть, где же имя Радхарани, поскольку мы глупы. Прохопад говорит, даже после почтения 18 тысяч шлок из Бхагавата, мы не знаем, где там имя не то наше чтение Бхагавата бесполезно, если мы прочтем все веды и веданту и не увидим, не узнаем ничего о Кришне, то такое чтение веды и веданта бесполезно. Можно изучать Веды и Веданту, жизнь за жизнью, но если мы не видим, где же Кришна там, то что толку? И поэтому Бхагаван Кришна, он уже сказал в гите, «Изучив все Веды, если мы не можем найти меня, если вы не можете найти меня там, то ваше чтение... Веты и погода бесполезно. И вот Чила Прабхупад говорит кто-то. пытается бороться с Чило Прабхупада, где имя Радхарани, вы говорите, Рада Рада Радхарани, где в Бхагаватам она. А Чила Прабхупад сказал, для кого имя Радхарани должно быть там, для каких-то глупцов, как вы. Бхагаватамрити Санатан Госвами отвечает, Шукадев Гасвами не мог произнести имя Радхарани открыто. И с, когда имя Радхарани приходи, должно было произнести, он из-за экстатического чувства не мог произнести его, поэтому он сдерживался и Говорил имя Радхарани косвенно, иначе Бхагават -кадха не смогла бы произойти, и он бы потерял создание от äh, приполняющего экстаза при произнесении ее имени и, и, имени, и также с силой поэтому Он пытался как-то сдержаться äh, говорил Хари", Бхагават Кадху. И поэтому он не смог произнести ее имя, но все же Несомненно, ее имя там, вот в этой шлоке. Аная Если у нас есть представление о санскритской грамматике, если мы обрели милость чистой гуру Вайшнаву в тех, кто находится на пути Рупануга то Баджана, тогда мы осознаем. Аная, Радвита. Ну Значит, Кришна. Аная Кем? Кто, точнее, кто? Служил Кришне абсолютным образом. Май, кто совершал? Кришне служение абсолютным образом. Ее имя Радхарани. И знать это наверняка. Те Губи они говорили между собой, когда Кришна потерялся, они говорили. Мы думаем, что она единственный объект, кто служит Кришне лучшим образом из возможного, это она, она Радхарани. Вот в этой слуге говорится об этом. Иначе, как это возможно? что когда она потерялась вот из раса -лилы, раса -лилы, вся рассолила, она распалась, как это возможно. Те гопи они обсуждают между собой, как это возможно, раса что вся рассалила распалась. Тогда, когда Махаджара не ушла, рас вся рассалила, она распалась. Поскольку Радхарани, Радхарани это связующая сила, Радхарани это связующая сила всей Рассалилы, если мы изучим физику, химию, то там может быть явление такое, как центробежная сила. Когда? Если привязать камень к веревке и раскрутить его, то на него будет действовать центробежная сила и другая сила, которая толкает его в другую сторону. По-русски забыл, как вот противоположность центробезная а обратная. И, И вот таким образом Радхарани. Она связующая сила. Если бы Радхирани не было, то бы, не было бы никакой лилы. и Гопи думает, что она единственная, кому, от кого Кришна получает абсолютное служение. Или другим образом я могу сказать, что она единственная, кто совершает служение Кришне, и Кришна чувствует абсолютную радость благодаря Ее служению, поэтому наша Гаудинга-Врага, мы все следуем Ей, Радхарани. Вообще, Радхарани значит Гурдаруши Прабхупади Бхактюна такого, иначе это невозможно. И вот шел, шел Прабхупат говорит, что «Почти 18 тысяч шлок из Баггават, вы не, не увидели там ни Немирадхаране, то такое чтение боготам бесполезно». Mm -hmm. Вот в этой шлоке говорится о Радхаране, о ее качествах. И Сила Прабхупад говорит, Радхарани — это единственный источник, из которого мы можем обрести Кришна Крипу милость Ши Кришны. Если бы не было Радхарани, кто бы давал милость нам, бесчисленным дживам? Сила Прабхупад говорит, для бесчисленных джив Радхарани, она организует милость прасада Крипа. Она дает милость Кришне нам. Вся эта милость исходит через нее. Радхарани, Радхарани всегда занята, чтобы даровать милость всем этим душам. Она очень... Необычайно милостиво. Более милостиво, чем Кришна. Кто сказал, что Кришна сама милостива? Нет. Радхарани. Радхарани всегда организует милость для нас. Радхарани, она требует дать кому-то милость. Каким-то живым существам, как Пахлад Махарадж. Его тема, конечно, полностью отлична, но все же... Он говорит то же самое. или Молея, О, если они счастливы, то я Почему? Если angry. Я становлюсь потому что и вот Кришна, почему, Радхарани почему гневается на Кришну? По Потому что он страдает без ее служения. И вот Нарисим Хадеву Павлад говорит, ты да хочешь даровать милость мне, но ты должен даровать милость всем этим детям демонов, детям асуров. И, и я уже обрел общение с твоим преданным снарадой. И вот Пахлад Махарадж говорит Если ты пролишь на них свою милость, то я тогда пойму, что ты, я обрел настоящую милость от тебя. О, Брабху, ты не всемогущий, ты что будет от тебя, если ты пролешь свою милость на этих детей-демонов, я уже обрел твоей милости, и поэтому эти Асу, они беспомощны без тебя. Кто может помочь им, если не ты? И Хадев был очень счастлив, видя такие качества прохлада Все Риши -муни. То есть эти Чистые преднания не ходят куда-то в уединенное место, чтобы им никто не мешал. Нет, они хотят спасти других. Для обусловленных душ уединенных божан опасен, поскольку больше проблем возникнет. И вот Пахлад Махарадж говорит, «Рище Муни уходит совершать уединенный баджан для своего собственного блага, но не столь эгоистичен. Я хочу, чтобы ты помог этим детям демонов. Как они без твоей милости могут что-то сделать? Ты источник бесчисленной милости, почему бы тебе не пролить свою милость на них? Смотрите, насколько умен Пахлад Махарадж, и вот Нри Симхадев был вынужден пролить свою милость на этих детей Ассуров, хотя он никогда не собирался этого делать. И, И вот Пахлад Махраш все-таки да добился, попросил Дальхим Хадеву, чтобы он пролил свою милость на этих детей-демонов. Гурвага говорит нам, что мы должны говорить очень аккуратно, чтобы никакое, никакое материальное вожделения не мешало нам. Чистые предные сердца свободные от вожделения. И таким образом, Кришна совершала многие различные виды лил и Радхарани. Это главное. <связь> <связь> это главная <связь> это причина <связь> всей этой лилы. <связь> Без Радхарани никаких лил бы не получилось. И вот однажды Кришна с Радхарани плыли на лодке, Кришна начал раскачивать лодку, и в лодку начала вода натекать, и Радхарани очень испугалась. Но Кришна сделал это пущего для, для пущей насыщенности этой лилы. Есть такие сокровенные лилы, что Госвами Патт, они, Дживо решил эти книги, где описывались эти сокровенные лилы, он решил эти книги предать Самадхи. И вот Джив решил все эти книги со всеми этими сокровенными лилами закопать в землю, чтобы никто не совершил, не мог превратно понять, поскольку мало кто мог, мало того, практически никто не мог понять эти сокровенные лилы. И вот он плачал взял эти книги и закопал в землю. И вот Радхарани ⁇ это единственный источник, благодаря которому мы можем получить Кришна Крипу. Нет никаких других источников милости Кришны, кроме Радхарани. Радхарани всегда занята в том, чтобы организовать милость для всего мира, на кто может принять эту милость. Как вы знаете, в Джаганадхаятре эти какие-то панды, они берут сладости они и раз, они раз, они с колесницы раскидывают, кидают в толпу. И вот Радхарани всегда распространяет милость. Если мы достаточно удачливы, то мы сможем обрести милость. Если нет, то нет, что делать? И вот мы можем подумать, какие-то глупые люди могут подумать, что Радхарани никогда не ходила в Гурукулу, ни Лолита, ни Вишака. И как они знают шастра, но мы не знаем. Я уже сказал, что из пальцев на ногах Радхаране исходят лучи, и из этих лучей все Сарасвати, Дурги, Бра Мани, жены Брамы, они исходят. И как мы можем сказать, что Радхарани неграмотно, иногда из-за смирения Радхарани может так говорит, что мы, может, необразованные. И поэтому Кришна может отправиться в Мадхуру, чтобы получать служение от образованной гупи. А мы... у нас нет такого такого... Но разве это так? Лотосные стопы Радхарани из лотосных стопы, все, все знание исходит. И как мы можем сказать, что Радхарани не, не образованная? Иногда мы можем сказать, что Ашваря Бхава внутри вриндавана не работает. Почему? Поскольку Мадхурия Бава, она всегда доминирует над Айшвари Бхавой. Это очень важные темы, но я кратко расскажу о них. Айшвари, она есть. Айшвари, она, это полная Айшвари, даже в каждом уголке Вриндавана мы можем видеть всю Айшварию в и как мы можем сказать, что Айшвари нет, но все же внутри Вриндавана Мадхури она доминирует и затмевает собой всю Айшварию и все остальное. Иногда кто-то может сказать, что эти гопи говорят, гопи-гити, такие слова. И гопи говорят, мы знаем, что ты не сын Гупи, ты находишься в сердце всех душ, как параматма. То есть это говорит о том, что эти гопи знают сиданту, но практически. Но, но это, Айчвария это знание о том, что Кришна прибывает в сердце каждого как сверхдуша. Это знание оно, они как бы знают, но быстро забывают. И это затмевается тем, что Кришна наш возлюбленный. И та шлока, с которой начал. Я не должен ее объяснять перед вами, но все же по указанию Чила я. Попытаюсь и видя Радхарани, например, Кришна бежит и видит Радхарани, и его флейта нападает, одежда развязывается, и прочие трансцендентные признаки являются. Его корона падает. Вамше флейте тоже падает одежда развязывается и это состояние Кришны, которое Он чувствует в виде радхарани. Вы понимаете значимость радхарани? Перед радхарани Кришна чувствует Себе. Он, он, повелители бесчисленных миров, но чувствую себя так перед Радхаране. Очень важно по получить какое-то представление о Радхаране. Это лучше, чем какой-то интеллект. Интеллект может куда-то нам до какой-то степени довести, поднять нас, но сила воображения, но, тут, но более важно. И вот я должен остановиться сейчас. Время кончилось. I wanted to do some kitchen, but time cannot permit So hey Сербосшо тумар чароне шопия, поречи тумару гаре, туми чорта куро परेची तुमारो घरे तुमी तो ठाकुरो तुमारो कुकोरो बलिया जानो हो मरे शर्वों शो तुमार चारों ने शो पिया परेची तुमारो घरे तुमी तो ठाकुरो तुमारो कुकोरो बलिया जानो हो मरे सोफिया परेशी तोमारो भरे तुम्ही तो ठाकुरो तुमारो कुकुरो बलिया जानो हो मरे बादिया निकाटे अमारे पालिव Рахибо тобо мою даре, поди на диво, паре, мадхи я ни паливе. Раки во горе ни севия, учи сто раки ве жа. Амару Учить стораки везжа, Амаро божену формоану де, хоть дни нох веца. Дети, я хону да кивею ми Босия, Шуия, Тумару, Чароно, Сототочин тибо я ми Начите, начите, Никотилья ибо Я хону да кивею ми Ни Кохуна чинти во, рахио бхавиро гаре. Бакти Но तेरो पशन कभुना चिन्तिव रहिवोभावे रो घढ़े बकतिवी नगो तमारे पालो को तुम्हारो न करे बकतिवी नगों तमारे पालो को हरीआ वर नो करे बकती। भक्ति भी न दो तुम्हारे पालों को बढ़िया वारों न करे जय राधे जयो जयो माधव दही जय राधे जयो जयो माधव दही नमो दारो रोति Барда новеше, намударо роти. Барда новеше, хоринис пудобрин, дави пинеше, хоринис дави пинеше, Яйо, яйо, маха дабодай, яйораде.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 Лолита, шоки гуно, Ромито Лолита, Ромито Корунам, кору майи, коруна борите. Корунам, кору майи, коруна борите. борни то чорите. Шан борни то я те я ра я йо-ра-я, я йо-ра-я, я йо-ра-я, я йо-ра-я, я йо-ра-я, я Раму Раму Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Хари Ramo Ramo Hari Hari Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Taigur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Yai Yai Guru Ranga Jai Yor Pemanandé Hari Hari, hari.